Цвета, сонке, о, Раш, Уважаемые молодцы и гости нашего города, я хочу обратить внимание родителей. Пожалуйста, заберите детишек на площади, чтобы сдвинуть ограждение по к сцене, потому что дальше будет интересное праздничное. Программа, посвященная Дню нашего города, Нью Блакова. Мы благодарим наших спонсоров, Индидария Владимировна Акченко и не даем, не марши, а I'm not afraid. Силы шансов не сориентируйся. Твои мечты, твои мечты, твои мечты. Он не видит нас обоих. Наше время пришло, наше время пришло, наше время.